почему это будет интересно, кто это будет покупать и зачем это будет покупать. Потому что это новый даунтаун, где Дубай собирается переплюнуть сам себя. Всем привет, с вами Макс Репьев, И вы помните, я вам обещал, что мы обязательно доберемся до стройки нового района Дубай Крик Харбор, и наконец-то мы сюда доехали. Сейчас мы пойдем посмотрим, как это все выглядит. Вот это здание будет самым большим зданием в мире. То есть оно должно переплюнуть Бурж халиф Можно инвестировать в эту недвижку, и при этом неплохо здесь заработать. Вот у нас здесь знакомые ребята купили целое здание. И при этом купили они его полностью в рассрочку, и в дальнейшем будут его продавать. А рассрочка составляет всего 30% первоначального взноса, а потом, пожалуйста, делай с ним что хочешь, и желающих на покупку именно этой недвижимости, потому что это будет один из деловых центров. В Дубае, Я думаю, что будет много. Причем они здесь еще метро утянут и так далее. Но основной такой плюс, наверное, это то, что огромный водоем, здесь есть парковка для яхт, здесь есть собственные пляжи, здесь есть абсолютно все. И выглядит это очень круто, причем вот эта часть она действительно большая, здесь очень много воды. И цены на сегодняшний день здесь начинаются от двести млн. Это примерно 30 миллионов рублей. Но, опять же, вы все это можете купить в комфортную для вас рассрочку. Здесь есть скверы, парки, прогулочные зоны. И действительно здесь будет комфортно находиться. А вот так вот будут выглядеть пляжи на берегу именно этого канала. Причем он с нормальной с чистой водой. Но перед тем, как поехать на башню, мы с вами поедем. Посмотрим, как выглядит Марина. Остается целый город в городе, причем на любой формат жизни. Есть вот собственный яхтенный причал, и ты спокойно можешь отсюда углыть хоть в Индию, хоть в Токио, хоть даже в Сочи, если сильно захочешь. И можно, в принципе, вот посидеть возле фонтана, можно посидеть просто в тенечке. Целый город реально просто делает вдоль водоема. Пока еще, конечно, здесь не так много яхт, но и цены соответствующие тоже не сильно-то большие. То есть в принципе, я думаю, что это очень инвестиционный интересный проект, учитывая то, что они сделали с Даунтауном, и как он выглядит, сколько он стоил раньше, сколько он стоит сейчас. И что будет здесь? Что они здесь построят самое большое здание в мире и еще раз, и район будет еще больше. Плюс он действительно комфортный, потому что они учли ошибки, которые они сделали в Даунтауне, который вот, в принципе, находится, и совместили это с правилами жизни внутри обычного городского района для семьи. И все это будет... Здесь на крит Харбор. Мы зашли с вами в башню. Вот такие здесь места общего пользования. Погнали, посмотрим, как это все выглядит уже оттуда. Значит, я сейчас попытаюсь объяснить вам, как вообще ребята строят Дубай. То есть, вот эти здания построены, а вот это, по сути, будет Канал. Вот там вот видно немножечко воды, то есть его сейчас достроят, пустят. Они уже построили набережную, здесь уже построили лагуны и вырыли канал. То есть осталось только отпустить воду и достроить инфраструктуру. Они так заморачиваются это делать. Вот просто, по сути, ребята освоили пустыню. Здесь раньше ходили верблюды и бедуины. А на сегодняшний день здесь реализуют каналы с лагунами и финансовые деньги всего мира. А вот это основание, это и есть то самое здание, которое должно переплюнуть Бурж-Халифа. То есть ну, фау, туда уйдет в небеса. Самое большое здание вот будет здесь стоять. Сейчас пока песок. но ну и Бурж-Халифа когда-то тоже была на песке. Ну вот мы и добрались до шоу апартаментов. И выглядит они вот так. Во-первых, просто оцените размер самого канала. Мы вот только что вот тут вот с вами катались на электромобильчике. И вон там вот я рассказывал, что будет этот канал дополнять. И вот сзади нас будет располагаться именно самое большое здание. Это, кстати, трехкомнатный апартамент. Тот самый, который я вам говорил, что для инвестиций его покупать не стоит. Но если вы переезжаете сюда с семьей, то это вообще милое дело. Здесь примерно квадратов так 160. Нормального размера, опять же, такая кухня-гостиная. Сама зона, где можно телек посмотреть, которого здесь еще, кстати, нет. Обеденная часть здесь. Ну и зона готовки тут. Причем здесь, кстати, есть очень интересная особенность, которую я раньше еще в Дубае не встречал. Это комната для прислуги. Причем в ней нет ни одного окна, в ней есть только дверь. Причем у нее есть собственный санузел. Вот так он выглядит. Вот так. И здесь она спит. Ну и тут она раздевается, телевизор смотрит там или еще что-нибудь такое. То есть она там, занимается с вашими детьми, занимается еще чем-нибудь и живет в такой вот небольшой комнатушке. Первая спальня выглядит вот так, она небольшая, но при этом в каждой спальне есть вот гардеробные зоны. И вид, конечно, здесь просто бомбический. Ну, я не знаю, как вам, мне он очень нравится. И вот про то, что я говорил, что именно на самом Крик-Харборе... Больше зелени, чем возле Бурж-Халифы, чем вообще где-либо. То есть они решили именно этот район сделать лучше, чем все, которые строили раньше. Мне кажется, что получается неплохо. Идем во вторую спальню. Выглядит она вот так. По сути, такого же размера. Те же самые у нас здесь есть диваны. И вот такая вот часть у нас идет санузла, которая располагается на вот эти вот две спальни. На эту и на ту. И основная часть родительской спальни... Здесь, конечно, все у нас уже для родителей сделано. Двуспальная кровать, собственный санузел, два умывальника, ванная и, естественно, большая гардеробная зона вот здесь. Вот так это все выглядит. Ну, давайте еще, наверное, на балкон выйдем. Посмотрим, где вы будете со своей женой кайфовать, пока у вас дети будут в соседних комнатах покусываться. Пожалуйста, кальян, вино, домино, нарды, карты, подкидной дурак, покер Все, что хотите, здесь можно делать И при этом кайфовать видом на закат А здесь вот у вас, возможно, будет запаркована своя яхта И вы спокойно сможете добраться куда угодно Мне, честно, место очень нравится Очень крутое Пальма, конечно, лучше, тут даже и спора нет но это новый район, и здесь вы действительно можете купить себе квартиру, в которой вы сможете жить, а потом уже там дальше купите на пальме что-нибудь. Ну, надо только на нее подзаработать еще на пальму, но тем не менее. как Стартовая квартира вполне себе очень даже неплохо. Обилие воды просто, посмотрите, какое. И при этом здесь же будет еще и деловой центр, поэтому вы спокойно сможете на работу выехать, отсюда поехать, здесь будет огромное количество офиса, никакой проблемы нет. Ну, или если вы будете работать вон там, на даунтауне, то тут... Огромное количество дорог, которые вас туда приведут. Никакой проблемы нет. И если мы говорим про трешки, то на сегодняшний день они строят ну, примерно 3 миллиона дирхам. Двушки там что-то в районе двух, но однушки начинаются от миллиона двести. И вот мы с вами можем видеть качество, как это все сделано. Алюминиевые окна, высокие потолки, хорошие ровные стены, если присмотреться. Хорошая сантехника, везде камень. Здесь нормальная фурнитура. Кстати, они не используют здесь вообще нигде плохие двери. То есть это все... Она очень увесистая и такая прям приятная на ощупь. Но мне, короче, прям нравится. Но если рассматривать именно это место для инвестирования, то я думаю, что тут и так все понятно. Почему это будет интересно? Кто это будет покупать? И зачем это будет покупать? Потому что это новый даунтаун, где Дубай собирается переплюнуть сам себя естественно, это не пройдет мимо, и цена здесь определенно подорожает. Поэтому на сегодняшний день можно купить здесь однокомнатную квартиру на перепродажу или вообще для сдачи. И использовать ее либо как пассивный доход, либо использовать ее как перепродажу. Я бы, честно говоря, в Дубае не игрался бы с этими моментами в перепродажу, а покупал бы себе здесь недвижку просто как пассивный доход на сохранение денег. И если сильно эти деньги понадобились, то я бы ее продал... А если не сильно понадобилось, то сдавал бы ее просто в аренду, получая пассивный доход в долларах. И жил бы себе, не тужил. И деньги сохраняются, и доход идет. Ну и так как я в ПВХ сюда поднимался, чтобы показать вам закат, то мы с вами не посмотрели бассейн, а он здесь есть. Также здесь есть консьерж, здесь есть фитнес-центр. Бассейн примерно вот такого размера, только еще где-то в полтора раза больше именно в этом доме находится. Но суть не в этом. Суть в атмосфере, что весь город пропитан действительно крутым контингентом, пропитан бабками. И здесь, если вы начинаете двигаться, то вы определенно станете больше зарабатывать в разы, чем вы делали это в своем любом городе. В эту недвижку можно инвестировать, из этой недвижки можно получать пассивный доход. Дальше, что с этим делать, уже решать вам самим. Если интересно, то все ссылочки указаны внизу в описании к этому видосу. Звоните, пишите, и мы поможем приобрести вам недвижимость в Дубае максимально выгодную, и так, чтобы она соответствовала всем вашим запросам. С вами был я, Макс Репьёв. Все ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Ставьте лайки, пишите комменты и рассказывайте об этом канале своим друзьям. Вам всем удачи, хорошего настроения и...